Основы продающего аккаунта. Вы слышали о том, что в Инстаграме делают деньги? Привет, на связи Костюков Василий, и вы точно слышали, что тут деньги есть. А некоторые предприниматели настолько круто раскрутили свои аккаунты, что им вообще не нужны больше никакие другие ресурсы. Конечно, за этим глобальная работа. Упаковка, создание контента, вложение в раскрутку, продвижение бренда и так далее. Но сегодня давай начнем с упаковки. Если ты говоришь людям о деньгах, то от твоего аккаунта просто должно пахнуть ими. Первое. Твой аватар. Качественное фото, крупным планом, желательно профессиональное. Второе. Шапка твоего профиля. Тут твое уникальное торговое предложение. Я, кстати, посвятил целый пост в своем аккаунте этой теме. И здесь кроется то, что отличает тебя от тысяч других с подобным предложением. И у тебя есть только пара секунд, чтобы зацепить читателя. Третье. Вечная сторис. Да, бизнес-аккаунты без сторис это откровенно не очень. Именно здесь ты можешь расставить акценты, упаковать свои кейсы, показать отзывы, до, после, цены, а также вмешать свой лайфстайл. Четвертое. Лента. И можете со мной спорить сколько угодно, но доверие и уважение у пользователей вызывают именно те аккаунты, авторы которых подходят к ним с головой. У них есть свой стиль, свой почерк, они радуют читателей красивыми картинками себя и своей жизни, где бы они ни жили. Они придерживаются определенного оформления, а оно уже может быть как натуральное, так и с соблюдением какого-то цвета. Это дело лично каждого, лично вкуса. Здесь главное еще раз качество. И только в последнюю очередь идут посты. Потому что какие бы крутые умные мысли вы не писали, как бы вы не открывали глаза миру в своих посланиях, Никто до них не дойдет, если все предыдущие пункты у вас, ну, не очень. Это жесткая правда. Но чем больше вы работаете над упаковкой, тем больше вам это восполняется вовлечением, касанием к вашему аккаунту и, соответственно, новыми клиентами. Ну что, у кого какие пункты соблюдены? Есть те, кто полностью упакован? Или наоборот?